Итак, друзья, теперь в обратной последовательности начинаем собирать. Начнем с монитора. Откручиваем винтики. Я их закрутил на всякий случай, чтобы не потерять на свои места каждый. Сам бутерброд с матрицей крепится вот на такие вот винтики. Как я уже советовал вам, сразу до конца не закручивайте, наживите. Потом уже вот когда все четыре винтика наживим, на месте пошатали, вот он встал на место и теперь можно спокойно затягивать до конца. Так, друзья, я вынужден немножко пропустить был. Значит, креплю днище. То есть вот рамку, в которую вставлена клавиатура. Здесь петли. Приходится вот так под углом 90 градусов закручивать вот эти четыре винта. Винты, винты, нет? Да, винты. Вот. Вот они, винты. Четыре винта закрутил. Экран разровнял. Теперь крышка. В крышке два крепежных элемента. Вот они. Заделанные бронзовые ставки такие с резьбой внутренней. Так, защелки все на месте. Проверяем. Удивительно, но они все на месте. Так, и аккуратно надеваем. А, не забудьте пропустить сразу кабель. Сюда вот. Отцентровали, нажали, защелкнули. Все, со всех сторон защелкнули. Теперь можем смело переворачивать вот таким образом и закручивать вот эти вот винтики Видите, шов не разошелся, все аккуратно, отлично держит. Все, видите, отлично собрали мы верхнюю часть, теперь можно брать дно и крепить туда материнку. Так, теперь начинаем сборочку. Платку установили, разъем аккумуляторный подключили, хотя аккумулятора нет. Так. Теперь поставили основание для трекбола. Он же служит радиатором вот для этой микросхемки. Так, ну что это? Так, теперь приступаем к трекболу. Сначала подключаем разъем. И устанавливаем пластиковые вот этих тулочки одна и вторая и достаем два вот этих вот длинных винтика. Подключаем разъемчик кнопок трекбола приподняв плату, вставляем винты и только после этого опускаем аккуратно. Попадаю в стоечки. Вот так вот. И теперь уже можно прикручивать. четко так поехали дальше дальше надо установить флопи дисководик наш вот он имеет вот такой паз который должен войти вот в этот вырез нище небольшая хитрость вот здесь на дне есть выступ прямоугольный сейчас я вам покажу вот вот вы видите вот он длинный прямоугольный выступ он должен войти в вырез в основании флопидисковода дисковода и соответственно якобы защелкнуться. Тогда считается, что хлоп встал на место. То есть вот приподнимаем. И... и сажаем его на место. Сейчас. Вот. Вот. Вот он встал. Так, чем проверить можно? вот такой широкой отверткой вот все. вот он щелкнул все встал на место теперь приподнимаем корпус этого разъема корпус приподнимается полностью я это показывал в видео по разбору этого ноутбука вставляем и опускаем весь корпус весь корпус опустили все, хлоп подключен. Так, Следующий этап. Это у нас инвертор. Это инвертор. Он у нас... Сейчас посмотрим, как стоит. Вот. Вот. Здесь он на опору корпуса надевается здесь одним винтиком крепится так все подключаем его вот разъемчик и прикручиваем не хватает так что будем использовать импортные винтики похожие сейчас посмотрим пойдет Так, у этого видно шаг не совпадает. Туго идет. Не будем портить резьбу.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 там потом разберемся вот эту вот рамку надо чуть-чуть подвинуть сюда Так, видите, я открутил вот эти вот винтики, вот, ослабил точнее, вот они, видите, и смог закрутить этот винт так, чтобы второе отверстие совпало со стоечкой. То есть, если при сборке у вас плата инвертора не встает на свои места посадочные, открутите крепеж разъема, и вот эта планка двигается. Совсем чуть-чуть, буквально миллиметр-полтора, но этого достаточно. Так, продолжим. Так, продолжаем сборочку. Так, плата, как вы помните, крепилась одним ментом вот здесь вот. Ставим его на место. Ну вот, плата закреплена. Сейчас я свет включу поярче. Так, давайте повторимся. Значит... Плата. Сама плата крепится одним винтиком вот этим. Дальше и трекбола еще крепит. Под трекболом радиатор, пластина. Тоже она является креплением материнской платы к корпусу. Вот и все. Ну и инвертор. Один винтик закручивается в рамку металлическую округа разъема. Так все. Вот и все. Компьютер считайте собран. Осталось подсоединить монитор. Вот разъемчики. Один, два, три. Вот и все. И клавиатура. Вот два шлейфа. Больше ничего подключать нам и не надо. Так, ну и карточку PCMC сразу можно воткнуть, наверное. Пускай на пидж. Наоборот. Все время забываю, как вставлять эти PCMC. Вот, как она срабатывает. Раз, выскочила. Раз, воткнулась. Все. Вот и вся сборка. Жесткий диск еще поставить. Но жесткий диск крепится там внизу. Так. Вот жесткий диск наш. Он просто внимается и все. Здесь вот под ним наклеена пленочка. И он вот вот лежит. Вот и вот. вот, все. Здесь сверху две резинки еще стояло. Так как родной диск был пустый, то вот так, мягенькая-мягенькая совсем резиночка стоит. Ну вот, и вся сборка. Так, поехали. Вот наши разъемчики надо попасть так давайте сначала вот инвертор включаем инвертор здесь полярность не перепутаешь даже если захочешь Так, блок индикации видеокарта видеокарта и вот этот маленький индикатор закрытия экрана Сейчас индикатор закрытия экрана. Так, сейчас я возьму в руки камеру и покажу вам поближе. Значит, смотрите. Одну секунду. Значит, смотрите. Вот. разъемы Сейчас. так вот индикатор закрытия экрана разъемчик два проводка это панель информационная это видеокарта вот все шлейфы ну и инвертор как я сказал, полярность не перепутайте, по-другому он не воткнется. И вход инвертора подключили мы раньше. Вот все провода. Надеюсь, экран переварчиваем ноутбук. Ставим память. Память, видите, без прорези. Раньше было Просто скос срез. Вот в эту сторону срезом. Так. Память закрывается вот такой вот крышечкой. Так вот она... Встает и просто задвигается. Все. Так. Жесткий диск. Жесткий диск. Вот так вот. Разъем крепится. Подкладываем две резиночки. Так как диск слимовый. А в те годы были и толстые жесткие винты. И подключаем интерфейс. Аккуратно, легко отломать и разъем, и поломать кабель. И вот это крышечка. И вот эта крышечка задвигается вот так вот крепится винтиками так винтики здесь конечно не родные что очень красо давайте подберем что-нибудь такое более добоваримое вот, вот эти, например, Они с плоскими головками. Друзья, сейчас я ускорю... ускорю видео, чтобы вы не смотрели, как гениально я подбираю винтики. Сразу скажу, что родных винтиков осталось не так-то много. И предыдущий мастер в 90-е годы использовал нестандартные винты, нарезал ими резьбу в пластике. И кое-где только ими можно крепить. Вот, например, вот как вы видите, крышечку жесткого диска. В принципиальных местах я стараюсь устанавливать, конечно, родные винты. Так что вот сейчас вы быстро посмотрите, как я соберу корпус. Собранный ноутбук вы увидите в конце, ну а в более приемлемом виде я покажу его во время включения пробного. Идет. Ну, ладно, будет так. Вот такой вот красивый ноутбук. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.